Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами канал Центр Доктора Блюма, наш проект Коронавирус.Жизнь и очередная передача из серии Коронавирус Аналитика с врачом-пульмонологом, кандидатом медицинских наук Еленой Балкаровой. Здравствуйте! Лена, я думаю, что вы в предыдущей части где-то затронули достаточно подробно, но может быть не так подробно, тему именно атипичности пневмонии, потому что эта фраза уже прорывается в скажем так информационное пространство все больше и больше. И я думаю, нам как раз нужно еще заглубиться в этом именно в этом аспекте и дать зрителям возможность разобраться в этом получше. Да. Нужно сказать, что впервые упоминание о типичной пневмонии произошло не в 2002 году, как многие думают, когда развился синдром САРС а намного раньше, в 1930 году, было введено понятие атипичной пневмонии, когда по сравнению с типичными признаками, признаками пневмонии были замечены какие-то другие проявления, не нехарактерные для той пневмонии, которая была известна на тот момент. Так, так, то есть вот это, давай может быть тогда чуть-чуть, все-таки начнем немножко с обычной. То есть uh -huh. обычная, есть обычная, она известна, антипичная, извест, а, она известна давно, да. очень давно, да. ну, там давно скажем, 200 да? лет. Да. Так, понятно. То есть и у нее есть хорошо описанная клиника, это, в общем-то, все то, что всем знакомо. Да? Но давай как бы немножко чуть-чуть поточнее, в чем она заключается именно сначала типичная, а потом тогда и сделаем переход на угу. атипичную. Ну, если вообще характеризовать пневмонию как процесс, это реакция организма на попадание возбудителя. Так вот, если это не специфическая реакция, на попадание инфекционного агента. Какой агент может быть? Каким считался типичный агент? То есть, мы сейчас говорим это... по реакцию организма, реакция э, дыхательной системы. Да, ну мы берем весь макроорганизм угу. и его реакцию на внедрение микроорганизма. Угу. Вот. И вот в момент этого взаимодействия происходит патологический процесс. А какой микроорганизм внедрился? Если это бактерия, возникает типичное пневмоние. Со своей типичной клиникой и с типичными патоморфологическими изменениями в легочной ткани, то есть, скажем, в дыхательной системе. То есть стандартное описание и стандартные, скажем, привычные варианты, подготовки которые были заточены лечебные стандарты, под которые было заточено обучение и все распознавание и диагностика, все-таки это в основном именно типичная пневмония того самого бактериального происхождения. Их, я так понимаю, несколько видов, но они все хорошо описаны, они все отдельные. Да, они известны и они определены, и их клинические признаки понятны, то есть она ну, типичная, то есть в самом слове типичности заложено вот все это определение. Так в какой момент возникло понятие атипичной пневмонии? Когда пневмонию стали вызывать не бактерии, а разные другие микроорганизмы, ну, то есть они тоже относились к таким зловредным агентам, угу. это были легионеллы, микоплазмы, хламидии и вирусы. Да. Так, то, Но... то есть это... Вирус это же, в принципе, не совсем организм, а те прямо явные такие организмы, да. солидные организмы по полным да, масштабам. В 30-е годы, когда возникло понятие атипичной пневмонии, большее беспокойство вызывали атипичные пневмонии, которые вызывались как раз хламидией, микоплазмой или гионелой. А вирус, как бы он потом подтянулся. Угу. То есть, а, развернутую интервенцию атипичной пневмонии, вызванной вирусом, все-таки мы пронаблюдали в 2002 году во время эпидемии САРС. Mm -hmm. То есть, если так смотреть, то получается, что мы возвращаемся к нашей разговоре об общей флоре, да, и об общем вот этом конгломерате хитрых и зловредных агентов, которые примерно где-то сосуществуют. Mm -hmm. То есть, из них, скажем так, сто лет назад, 50 лет назад и mm -hmm. так далее доминировали более крупные. Ну да. То есть да. такие Бактерии. самые полноценные mm -hmm. организмы в виде mm -hmm. бактерий mm -hmm. и даже вот эти там легионеллы Нетимичные. и так далее, да. это все равно были крупные. А то, что мы сейчас как раз и наблюдаем, все-таки феномены современные последних 20 лет, это изменение в сторону от крупных к мелким. Да, но здесь нужно заметить, что мелкие возникли, то есть э, те мелкие, которых вот мы говорили в в предыдущих передачах изучали мы в институте пульмонологии там в 98 году, это был тоже коронавирус, но он вызывал насморк и все mm -hmm. никакой пневмонии он не вызывал поэтому вот эта его зловредность повышение его агрессивности связанное с мутациями и привела к тому, что он тоже стал в очередь этих агрессоров, которые стали вызывать атипичную пневмонию то есть крупных, относительно легко вычисляемых злодеев, их и предсказуемых. И, и предсказуемых в этом плане, угу. их победили да. более-менее, да, то есть правильно. они как бы на химические агенты с ними угу. стали справляться лучше, и теперь получается, мать природа хитрым образом вырулила их, и теперь перешла на более мелкий и более хитрый масштаб. Ну, такой экзамен, скажем, следующий. Как, как, как пройдет человечество вот, вот такое, вот, скажем, То есть задание. под экзаменом ты между в виду экзамен человеческим организмом да. в плане встроения в общей экологии. Да. Интересно. Да. Хорошо, давай все-таки теперь я тебя немножко отвлек от э, генеральной линии. да? да? То, что мы ты завела разговор как раз о, об атипичной пневмонии относительно типичной. Давай, все-таки, вернемся именно к характеристике. То есть, ты говорила про воспалительный процесс. Mm -hmm. Давай еще раз напомним зрителям все-таки ну, поле битвы, да? То mm -hmm. есть, что там происходит, каковы основные участники mm -hmm. и какими аналогиями мы можем упростить восприятие. А, вот кроме того, что агенты разные, а клиника немного отличается, клинические проявления. Если здесь выраженный кашель с мокротой, температура, такая слабость, респираторные симптомы Типичные. присутствуют при типичной То при атипичной пневмонии все-таки больше, ну, такие сглаженные общие симптомы интоксикации А кашель сухой и респираторная система, она как бы не, не столь вовлечена Но по клинике мы все-таки не можем сказать, к сожалению, типична это пневмония или нет пока не получим четкие результаты анализов. Вот. Значит, двигаемся дальше. Что происходит в легочной ткани? Вообще, что происходит в дыхательной системе при атипичной пневмонии и при типичной пневмонии будем сравнивать. Угу. Основное отличие на данном этапе заключается в том, что агент агрессивный попадает в случае типичной пневмонии и вызывает Воспаление бронхиолы, это мелкая, мелкий бронх, уже последнего порядка, который заканчивается альвеолой. Как мы говорили в прошлый раз, это виноградная такая гроздочка, которая состоит из альвеол. Так вот, к этим альвеолам воздух приходит через бронхиолы, это самая мелкая трубочка, скажем, угу, да? Трубочка, хорошо. Трубочка. Так вот, воспаляется и сама трубочка, и альвеола. И воспаление, оно, ну, характерное воспаление, там возникает отек, возникают... Реакции иммунные, то есть все этапы проходят в типичном mm. порядке, характерном для, для пневмонии. Но самое главное, что вовлекается бронхиола и альвеола изнутри. То есть врачам определить и скажем так, бороться с типичной пневмонией относительно привычнее и проще. Да, потому что вот то, о чем я говорю, оно приводит к патологическому процессу локальному. Значит, бронхиола и те альвеолки, которые к ней подсоединены, которые от нее получают воздух, вот они вовлекаются в патологический процесс и развивается пневмония. Если неблагоприятное течение, типичной пневмонии и межальвеолярные перегородочки а, нарушились, разрушились, угу. то а, как бы растекается это воспаление и на соседние альвеолы тоже. И получается такая... Сегментарная или сливная пневмония, но сливная это уже когда несколько таких гроздей соединились в такой очаг. То есть это уже это тяжелая это форма, типичная, типичная пневмония. пневмония. Да, то есть... Это вот такой процесс, то есть тут важно понять, что весь патологический процесс проходит в рамках альвеол. И важно. поэтому распространение тоже относительно Относительно медленного. сегментов вот этих альвеол, mm -hmm. да. То есть вот процесс, он может э, развиваться внутри вот этих вот сегментов оливиолярных. Что касается атипичной. Понимаете? А давай немножко по срокам. Да. Да? Вот по срокам, как, какие здесь масштабы временные. Вот если мы когда говорили о типичности и атипичности, тоже говоря про, про коронавирус и про его хитрость uh -huh. и скрытность да? То есть это же тоже компонент э, типичности и атипичности. Uh -huh. Вот с типичной пневмонией, какие, э, скажем так, сроки выхода ее на проектную мощность и проявление симптомов, какие примерно ну, масштабы там? Мы, мы здесь можем говорить классику, да, да в классику данном классику. случае да, разбираем, что пока развиваются все, проникает, развивается воспаление, что это от одних до трех суток, потом mm -hmm. происходит разгорание этого очага, это еще где-то может быть 3-5 суток, а потом начинается стадия разрешения, когда... Все-таки отторжение вот этой всей патологической разрушенной ткани вместе с агентом, который вызвал воспаление, отхаркивается мокрота, кашель, температура снижается, иммунный ответ начинает сходить на нет и вот таким образом разрешение. Ну, можно сказать, что в общей сложности это может быть 10 дней, 2 недели. Это в том случае, если, как мы сначала сказали, трубочка, и вот угу. к этой трубочке группа Ольвел. То есть, вот эта ситуация, что две недели человек без симптом находит и как бы ни о чем не подозревает, то есть эта ситуация в случае с типичной пневмонией, она невозможна. Нет, нет, нет. Конечно. То есть, такого, таких хитрых вариантов не бывает. Нет, тут не бывает, потому что клиника развивается тоже вот, в соответствии с этими... То есть она развивается намного сказать. быстрее? Да. То есть да. никакой вот этой вот скрытой, хитрой фазы накопления обманных хакеров за, за кадром ну нет, не происходит? здесь все по -проще, угу. да. Понятно. Хорошо. То есть это как раз важный момент, да? То есть это одно из первых больших и видимых отличий. Теперь давай перейдем тогда действительно к еще раз напомним и усилим вот этот вот образ, Виногр... прямо Грустно. мощный виноградный образ, да, и представим себе прямо несколько этажей вот этого деления, да, и У -у -у. получается, что если мы возьмем виноградины, которые сидят С одной стороны сидят на веточках, а да, с другой стороны как бы соприкасаются друг с другом виноградина к виноградине. А да, то есть угу. если мы даже проведем да. такие аналогии, скажем, что для того, чтобы гнилая виноградина заразила соседнюю там соседние веточки, достаточно сложно. Сложно, да. да. Природа и так все продумано, чтобы была некая изоляция альвеол. И вот как раз, когда мы говорим о том, что есть веточка, но ну мы тут подразумеваем как бы бронх, а потом деление бронхов, а потом вот эти все виноградинки, то мы должны себе также представить, на чем лежит эта гроздь угу. винограда. Она ведь не висит в воздухе, да, там есть такая основа, такой базис, в который аккуратненько эти ольвеолки утоплены. Как? Упакованы, с большой, Упакованы с большой плотностью, но с достаточной, чтобы они могли осуществлять дыхательную функцию Сурфактант работает, да, там все. натяжение, растяжение, угу. то есть все вот эти вещи И все функционирует Значит, вот эта вот база, соединительная ткань, в которой аккуратненько разложены все эти альбиолки, Называется интерстициальной тканью то есть это есть соединительная ткань, это есть тот базис, это есть как с одной матриц, стороны оболочка и всё. виноградная да. Та самая и вот, глаза. Да, вот опущена вот эта гроздь. Так вот, нужно понять, что этот матрикс, основа, в которой укреплены наши альвеолки, она имеет с этой стороны альвеолу, да, получается, а с другой стороны этого матрикса находятся сосуды, капилляры, к которым uh -huh. притекает кровь. Значит роль этого матрикса, той мембранки которая заложена в этот матрикс проводить газ из капилляров в альвеолы, с тем, чтобы он обогатился кислородом и ушел обратно в капилляры. То есть, в данном случае это не, не только поддерживающая функция, но у него есть также и дополнительная, дополнительная э, транспортная вкладка. Очень важная функция угу. транспортная транспорт газов через э, мембран. Так вот Кроме того, для того, чтобы понять все процессы, которые там будут происходить Мы должны понять ее строение Поэтому я mm -hmm. так подробно да -да -да. обладаю Так вот, в этом же э, соединительной матриксе проходят вены, артерии Как мы говорим, все капиллярчики да, И э, лимфатические сосуды берут свое начало Лимфатические сосуды легких Это большая сложная система, которая тоже начинается вот как раз в этом э, анатомическом образовании Так Хорошо. Того, мы сейчас углубились в детали. Для того, чтобы зрители не теряли нить, мы как раз к чему мы подводим? Мы подводим как раз к тому, что атипичная пневмония – это пневмония, которая поражает матрик. Вот да? Это та, та, та которая да. поражает, собственно говоря, не отдельные виноградины, а веточки вет... в целом. В саму вот эту базу, да, саму основу, сам соединительный э, тканный матрикс. Поэтому пневмония нетипичная, что она не идет, как мы уже сказали, от бронхов в альвеолы, она идет от перегородок, от всей той основы и базы, которая окутывает альвеолы. То есть она идет как бы изнутри. И за счет этого что получается? То есть получается, что с одной стороны она может пройти намного быстрее, правильно? Да, конечно. То есть потому что сродство будет не отдельные, там далеко висящие mm -hmm. виноградины, а от мелкой веточки к более крупной, к более крупной и через веточку передаваться на другие, правильно? У -у -у. То есть это да. первый момент. Второй момент, я так понимаю, что этим определяется некая возможная фоновая скрытность, да? Да, конечно. Потому что да. пока симптомы оно, то есть, пока что поражается только сама интерстиций, он же непосредственно не дышит, да? Поэтому сначала падение дыхательной функции будет не так очевидно. Не так да? Да. То есть это вот те скрытые моменты, У -у -у. связанные с атипичностью. Да, то есть вот функции интерстиции, они определяют потом все симптомы, к которым приводят его поражение. То есть интерстициальное пневмония поражает интерстиции, значит... Происходит нарушение проницаемости, поражается мембрана, и через нее начинает пропотевать из капилляров жидкость, вольвеолы. Это то, о чем мы слышим сейчас часто в связи вот с этой пандемией, что легкая мокрая, говорят китайцы, например, или легкая наполнена водой, говорят там другие врачи, да, то есть начинает поступать и блокирует жидкость, блокирует газообмен. Это да, один это механизм один блокады механизм, да. газообмена. Другой механизм это поражение мембраны таким образом, что через нее начинают проходить, кроме жидкости, в начинают поступать белки, которые циркулируют в крови. В крови. Угу. Они поступают в альвеолы и здесь трансформируются и образуются вот эти вот мембранки, которые механически тоже блокируют поверхность альвеолы и тоже приводят к нарушению газообмена. Начинает терять свою эластичность. Получается, что э, та растяжимость легких и тот объем, который они могут в себя вобрать, когда они растягиваются, ограничивается. Легкие становятся жесткими. Ну, то есть, по сути, для нас это, когда мы вдыхаем и испытываем чувство глубокого вдоха и от этого большого удовлетворения, это и есть ощущение, это и есть, оно основано вот на этом эластическом компоненте. Да. И наоборот, если его нет, то получается, мы Задыхаемся, в панике дыхание ограничивается и вообще наступает, ну, дополнительно к этому еще и добавляется вот ощущение общего страха и да. всего. Паники, страха, которые являются в свою очередь сигналами того, что количество кислорода в крови катастрофически снижается. И что в этом случае остается делать? Так как объем легких мы увеличить не можем мы должны поставить туда воздух, в котором повышено содержание кислорода, чтобы те небольшие участки, которые сохранились, могли бы проводить достаточное количество, ну или близко к достаточному, чтобы функционировал организм. Но здесь нужно также учесть, Ты что... Ты сейчас говоришь про интенсивную терапию. Да, про интенсивную терапию, когда нужно вовремя оказать помощь, и почему мы все время говорим и возвращаемся к интерстицию, и подчеркиваем, что пневмония типичная, потому что масса интерстиции, она... Большая. быстро приводит, да, она большая и она если страдает, то резко состояние ухудшается то есть быстро а... происходит mm. вот эти вот это процессы. вот, это есть то, что мы видим в описании, да, в описаниях каких-нибудь э, врачебных интервью с раз... из разных стран мира, от Италии до, mm -hmm. до Америки, как раз примерно вот эта тональность э, при... все время одна, что вроде бы мы думали, что оно уже лучше, или mm -hmm. думали, что оно вот-вот все пронесет, а потом бым, угу. и товарищ очень резко ухудшился, ухудшился, его пришлось... Да, есть случаи, когда выписали из реанимации, и вроде уже состояние стабильное, и в обычной палате находится человек. Однако, вовлеченность интерстиции интерстиция очень трудно оценить. Вот, опять же, возвращаясь к тому, что клиника, она такая стертая, и нехарактерная, и респираторных признаков там немного. Получается, что вроде бы человек выглядит такой реконвалесцент а, ну, то есть, то есть выздоравливает, выздоравливает выздоравливает Да, а, а в итоге вот эти скрытые процессы, они суммируются, и в какой-то момент какая-то последняя капля приводит к тому, что резко ухудшается функция легких и нарушается оксигенация крови, содержание кислорода в крови падает. А, так вот, нужно здесь сказать еще о том, что кроме того, что агент, вот этот вирус, приводят к патологическим изменениям. Мы тогда останавливались на том, что иммунитет тоже неким извращенным образом начинает реагировать. Гиперреагировать. И угу. вот эти биологически активные вещества, которые вырабатываются в ответ на эту интервенцию, они тоже свой вклад вносят в то, чтобы эта мембрана... Ну вот получается, что тут некий такой неадекватный... Ну то есть здесь дополнительный а, момент, опять же, связанный с тем, что поскольку это интерстиции, да, то интерстиция это вообще более, так, так, спокойная фоновая ткань, да, то получается, что и откалибровать иммунный ответ, который будет подходить именно на какие-то воспалительные процессы, ну сложно очень относительно интерстиции, намного намного сложнее. Он не успевает сначала, а потом, когда весь интерстиций вовлекается в патологический процесс. То этих веществ начинает вырабатываться все больше и больше И вот биологически активные вещества, они тоже в свою очередь являются такими довольно агрессивными Для мембраны, о которой мы говорили, и для интерстиции И тоже свое разрушающее действие потом оказывают И вот с этим тоже связаны те клинически непроявленные случаи Которые потом могут резко привести к ухудшению состояния Ну и вплоть до искусственной вентиляции легких Хорошо, то есть, может быть, даже не очень хорошо, то есть пока чтобы наши описания не хорошо. Были, были наоборот да. нехорошо. Угу. Да? То есть как раз мы понимаем, что при атипичном течении из-за поражения интестиции, с одной стороны, заболевание может протекать более скрыто, угу. а не явно, оно может протекать где-то то в тайне. Скажем так, до какой-то степени И потом резко выстроить То есть его сама, сама, сам график этапов и фаз Может сильно отличаться от скажем так, фоновым к скачкообразным mm -hmm. да? yeah. Также мы видим, что атипичность характеризуется потенциально Намного более быстрым распространением От вокального к глобальному очагу и, а также более сложная ситуация с включением и точностью иммунного ответа. Да? Да. То есть пока что мы перечислили большое количество вот этих ну, самых сложных факторов, то есть да. тех неприятностей, которые связаны с атипичным фрагментом. Угу. Но понятно, что мы не будем заканчивать нашу передачу на негативе, то есть мы все-таки строим это понимание для того, чтобы искать выходы, а не для того, чтобы пугать зрители да. Да? да и поэтому я думаю что сейчас мы как раз отметим важнейший момент что интерстиции это все-таки ткань это соединительная ткань которая является преемственной в организме да? он не является по своим физико-химическим свойствам уникальным для, для легких, легких да то есть и вот тут как раз возникают интересные моменты с одной стороны относительно неспецифичность, она осложняет непосредственно пневмонию, но с другой стороны то, что э, интерстиции интегрированы во всю систему, а не только локально связанную с легкими, я думаю, что это большой момент, как раз который и открывает нам потенциальные возможности для обсуждения того, как вообще на ситуацию в перспективе да, да, можно да. воздействовать. Угу. Что ты хочешь на эту тему да, добавить? Да, я хочу добавить вот такой момент, что большая интересная такая деталь, Угу. во всем присутствует, что в интерстиции вплетены лимфатические капиллярчики, которые потом соединяются в сосуды, и которые что потом является в... большой частью детокс, детокс системы угу. организма. Так. так. Вот именно в интерстиции они берут свои мелкие корешки, как бы, а потом соединяются, соединяются, соединяются, превращаются в лимфатические протоки, потом в лимфатические стволы, и потом лимфатические стволы впадают в крупные сосуды вены. Так вот, вот это, как я вижу, что это есть точка приложения профилактических мер угу. Мы не можем сказать, что когда уже человек попал в катастрофическую ситуацию ну, понятно, получил, это не является профилактикой Это уже, да, тут уже нужно принимать очень срочные меры, адекватные и своевременные так, но для того, чтобы подготовить организм различного рода нападением, для того, чтобы иметь адекватные интерстиции с хорошей лимфатической системой, с хорошей детоксикационной системой, функции, которая как, угу. да, функционирует как нужно, э, оптимально, вот это можно сделать. То есть в данном случае ты хочешь подчеркнуть как раз тот аспект, что да, действительно, с точки, зрения пневмонии как таковой, атипичная пневмония сложнее, да, но с другой стороны, это все-таки в большей степени является отражением общесистемного состояния организма, чем каких-то локальных нападений на легкие. Я правильно понимаю да, ситуацию? Да, да. И основой физиологической этого как и является связанность интерстиция, связанность Межклеточных перетоков межклеточной жидкости связанность лимфатических протоков и э, взаимодействий. Да. Да, и вот этот момент, пожалуй, как раз и будет наиболее интересным. Да, то есть, потому что слово лимфа оно является достаточно загадочным, оно не очень хорошо ну, мягко скажем представлено даже в каких-то стандартных учебниках, а уж тем более в массовом сознании, да, то есть что-то жидкое бесцветное на, нашел у себя лимфоузел, лимфоузел да? Да, то есть это вот это примерно это вот на таком основной уровне. Основной элемент, да? с которым знакомы люди, а откуда образуются все те про которые ведут к лимфатическому узлу, какова его функция вообще, и куда она дает лимфу, и как это все влияет на общее состояние организма, и как это все влияет на детокс организма, и как на это можно повлиять. Вот это важный вопрос. То есть вот это как раз и будет тогда составлять нашу следующую передачу. Как раз мы перейдем более детально к теме лимфологии, теме того, как лимфологический подход позволяет лучше подготовиться, понять и скажем так, взаимодействовать с, с различными экологическими вызовами внешней и внутренней среды. И как раз мы еще, я думаю, разберем достаточно большое количество интересных аспектов, связанных именно с отечественной. И да, с отечественной мифологией, потому что именно здесь, здесь есть большой запас профилактических мероприятий и большой запас прочности. Спасибо большое за внимание. До следующей передачи. Спасибо.